Всем привет, я Александр, вы на канале Зашумим. Сегодня на примере автомобиля Черри Тига мы с вами рассмотрим, как нужно сделать шумоизоляцию дверей, причем максимально эффективно, и что самое главное, что потом у нас двери не отвалились от веса, который, веса материалов, которые мы туда нанесем. Значит, в двери у нас есть несколько зон. Это внешний металл, там где сейчас нанесен виброизолятор, внутренний металл вот этот вот со всеми технологическими окнами и сама обшивка. Для внутрь, обработки внутренней части мы используем а, облегченный виброизолятор Comfort Mat Viper. А, мы наносим его практически на всю поверхность, а, не, только не трогаем вот эти вот ребра жесткости, вот, вот здесь его видно и вот там, а, для того, чтобы там не собирался конденсат. А вторым слоем на дверь мы наносим слой композитного шумоизоляционного материала, Комфортмат Интегра закрываем его точно таким же образом, не трогая ребра жесткости. И заключительная обработка металла двери – это у нас обработка внутренней части, также виброизолятором, это тот же самый Viper, он у нас закрывает технологические окна, снимает вибрацию с внутренней части двери и не дает влаги попадать на обшивку. А сама обшивка у нас обрабатывается слоем шумопоглотителя, он же антискриптный материал. Здесь у нас обработка максимально возможная, исключая вот эту зону, где у нас находится динамик, зону, куда вставляются провода для стеклоподъемников, а также зону, куда вставляется ручка. Ну и в этом случае еще антенка системы Келеса. На этом все. Вы теперь знаете, как надо делать шумоизоляцию дверей. Спасибо за внимание. Ждем вас в следующих выпусках. С вами был Александр. До свидания.